Сегодня понедельник. По старому стилю 14 марта, по новому стилю 27 марта. Седмица Пятая Великого Поста. Постный день. Класс 8. Сегодня праздник преподобного Венедикта Нурсийского, игумена, святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси. Благоверного князя Ростислава в крещении Михаила, Мстислава Киевского, святителя Евсхимона, исповедника, епископа Лампасийского. Житие преподобного Венедикта, Бенедикта, Нурсийского, Игумена. Преподобный Венедикт, основатель западного монашеского ордена бенедиктцев, родился в итальянском городе Нурсии в 480 году. В 14 лет святой был отправлен родителями на учения в Рим, однако, угнетенный окружавшей его безнравственностью, он решил посвятить себя другой жизни. Вначале святой Венедикт поселился при церкви святого апостола Петра в селении Ефеде, но молва о его подвижнической жизни заставила его уйти дальше в горы. Там он повстречал отшельника Романа, который постриг его в монашество и указал ему для жительства отдаленную пещеру. Время от времени отшельник приносил святому пищу. Три года в полном уединении святой вел суровую борьбу с искушениями и превозмог их. Вскоре к нему стали собираться люди, жаждавшие жить под его руководством. Число учеников настолько возросло, что святой разделил их на двенадцать общин. Каждая община состояла из двенадцати иноков и составила отдельный скит. Каждому скиту преподобный дал игумена из своих опытных учеников – у преподобного остались ради назидания только новообращенные иноки. Строгие правила, установленные для монахов святым Венедиктом, не всем пришлись по душе, и преподобный не раз становился жертвой клеветы и преследований. Наконец он поселился в Кампании и на горе Кассина основал Монте-Кассинский монастырь, который долгое время был центром богословского образования для Западной Церкви. При монастыре была создана замечательная библиотека. В этой обители преподобный Венедикт написал устав, основанный на опыте жизни восточных пустынников и установлениях преподобного Иоанна Кассиана, римлянина. Память 29 февраля. Устав был принят впоследствии многими западными монастырями. До 1595 года он выдержал более ста изданий. Устав предписывает инокам абсолютное отречение от собственности, безусловное послушание и постоянный труд. Старшим инокам вменяется в обязанность обучения детей и переписывание древних рукописей. Это помогло сохранить многие памятники письменности, относящиеся к первым векам христианства. Каждый новопоступающий должен пробыть послушником в течение года, чтобы изучить устав и привыкнуть к монастырской жизни. На всякое дело и спрашивается благословение. Главою общежительного монастыря является игумен, имеющий всю полноту власти. Он судит, учит и вразумляет. Игумен выслушивает советы старших и опытных братьев, однако решение выносит единолично. Исполнение устава строго обязательно для всех и рассматривается как важная ступень, приближающая к совершенству. Святой Венедикт удостоился от Господа дара прозрения и чудотворения. Многих он исцелял молитвами, свою кончину преподобный предсказал заранее. Сестра преподобного Венедикта, святая Схоластика, также прославилась своей строгой подвижнической жизнью и причислено к лику святых. Житие святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси. Митрополит Феогност, преемник на Киевской и Владимирской кафедре, митрополита Петра был уроженцем Константинополя. Он был известен как знаток церковных канонов. Местом своего пребывания на Руси он избрал Москву, не желая оставлять гроба чудотворцев то есть митрополита Петра, и, подобно ему, был помощником и твердой опорой князей московских. В то время великим князем на Руси стал Иоанн Калита, московский князь. Тогда тишина настала на Руси, а московское княжество стало расти и крепнуть. Но много тяжкого пришлось перенести святителю Феогносту. Так, когда тверской князь Александр, навлекший на себя гнев хана Узбека, бежал в Псков, святитель был вынужден закрыть все церкви в Пскове. Тогда, жалея Псковичей, Александр бежал в Литву, и только этим было предотвращено новое нашествие татар на Русь. Когда же князь Александр вернулся на Русь, чтобы не лишить детей своих родовых прав, и был казнен сыном своим Федором в Золотой Орде, митрополит Феогност встретил тела их во Владимире, отпел со слезами и отправил в Тверь. Вольный Новгород он примирил с московским князем, и в 1346 году при великом князе Симеоне Гордом, сыне Калиты, Новгород своей волей покорился великому князю. В 1342 году хан Джанибек хотел уничтожить все права и льготы православного духовенства и обложить его данью, а митрополита принудит собирать эту дань, грозя в противном случае собирать ее самому. Митрополит отдал татарам все свое состояние, но брать дань с церковников отказался, ссылаясь на слова апостола Павла. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Из послания к Коринфянам, главы 3. Его подвергли пыткам, но он не уступил, и тогда хан подтвердил свои права и льготы православной церкви. Когда митрополит вернулся в Москву, страшный пожар, четвертый в его правлении русской церкви, опустошил Москву, и митрополит... Несмотря на то, что у него не оставалось больше никаких средств, со следующего же года начал восстанавливать церкви. Причувствуя свою кончину, он назначил епископа Владимирского Алексия, память его 12 февраля, своим преемникам. Паству свою он объезжал очень часто, с первого же года своего приезда на Русь. В последний год его жизни юный отшельник Фарфоломей, будущий преподобный Сергий, память его 25 сентября, прибыл в Радонежские леса и обратился к нему за благословением создать церковь во имя Пресвятой Богородицы. Митрополит принял его отечески, благословил и дал просимое разрешение. Заболел святитель Феогност в 1352 году, а скончался 14 марта 1353 года и был погребен в Успенском соборе в пределе святого апостола Петра, основанного им в память своего предшественника. В 1471 году святые мощи его были обретены нетленными а в 1474 году от них получил исцеление один немой. Он рассказал, что видел, как святитель встал из гроба, благословил его язык, после чего к нему вернулся дар речи. Святитель Феогност был причислен к лику святых в XIX веке. Житие благоверного князя Ростислава в крещении Михаила Мстиславича Киевского Смоленского Святой Ростислав, великий князь Киевский, сын великого князя Киевского святого Мстислава Великого, брат святого князя Всеволода Гавриила, является одним из выдающихся государственных и церковных деятелей Руси середины XII века. С его именем связано укрепление и возвышение Смоленска, Смоленского княжества и Смоленской епархии.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 Благодаря трудам и подвигам святого, Ростислав, Смоленское княжество, которым он правил более 40 лет, расширяется, застраивается городами и селами, украшается храмами и монастырями, приобретает влияние на общерусские дела. Святым Ростиславом основаны в Смоленской земле города Ростиславль, Мстиславль, Кричев, Пропойск, Васильев и другие. Он стал родоначальником Смоленской княжеской династии. В 1136 году святой Ростислав добился основания отдельной смоленской епархии. Первым ее епископом стал Мануил, поставленный в марте мае 1136 года митрополитом киевским Михаилом, а имущественное ее положение было обеспечено уставом князя Ростислава, изданным в том же году. Кроме того, 30 сентября 1150 года специальной грамотой святой Ростислав подтвердил передачу Смоленской кафедре «Соборной горы» в Смоленске, на которой стоял Кафедральный Успенский собор и другие епархиальные здания. Современники высоко ценили церковное строительство князя Ростислава. Даже источники, ничего более не сообщающие о нем, отмечают, что сей князь Святую Богородицу строил в Смоленске. Эти слова следует понимать не только в смысле перестройки и расширения при князя Ростиславе Успенского собора, воздвигнутого его дедом Владимиром Мономахом в 1101 году, Перестроенный собор был освящен епископом Мануилом на праздник Успения 15 августа 1150 года. Князь Ростислав был строителем церкви в более широком смысле. Он обеспечил Смоленский храм Успения Богородицы материально, превратил из городского собора в церковный центр огромной смоленской епархии. Святой князь Ростислав был строителем Смоленского Кремля и Спасского собора Смедынского Борисоглебского монастыря, основанного на месте убийства святого князя Глеба. Позже его сын Давид, выполняя, возможно, желание своего отца, перенес на Смядынь из Киевского Выжгорода ветхие деревянные раки святых Бориса и Глеба, в которых их мощи покоились до переложения в каменные раки в 1115 году. В 50-е годы 12 века святой Ростислав был втянут в длительную борьбу за Киев которую вели представители двух сильнейших княжеских группировок – Ольговичей и Мономаховичей. Хотя основным претендентом на великое княжение со стороны Маномаховичей был дядя Ростислава Юрий Долгорукий, смоленскому князю, одному из самых могущественных властителей русской земли нередко принадлежал решающий голос в военном и дипломатическом соперничестве. Для каждого из участников схватки он – одновременно опасный противник и желанный союзник, помимо своей воли он оказывается в центре событий. Это имело промыслительное значение, потому что святой Ростислав выделялся среди современников государственной мудростью, строгой справедливостью и безусловным послушанием старшим, глубоким почтением к церкви и ее иерархии.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 Годы правления святого Ростислава приходятся на один из самых сложных периодов в истории Русской Церкви. Старший брат Ростислава, князь Изяслав Мстиславович, сторонник автокефалии Русской Церкви, избрал в митрополиты русского ученого инока Климента Смолятича и повелел поставить его в митрополиты собором русских епископов, без обращения к константинопольскому патриарху. Это произошло в 1147 году. Русская иерархия в основном поддержала митрополита Климента и князя Изислава в их борьбе за церковную независимость от Византии, но некоторые епископы во главе с Нефонтом, святителем Новгородским, память 8 апреля, не признали автокефального русского митрополита и уклонились от общения с ним» превратив свои епархии впредь до выяснения обстановки в своеобразные автокефальные церковные округа. Так поступил и епископ Мануил Смоленский. Святой Ростислав понимал опасность, которую таила в себе идея русской автокефалии в то время в условиях раздробленности Руси.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 Когда 22 декабря 1157 года в город вступил племянник святого Ростислава Мстислав Изиславович, святитель Константин должен был бежать из Киева, а на митрополичью кафедру вернулся незложенный Климент Смолятич. Вся иерархия и духовенство оказались под запрещением. Митрополит Грек запретил русским, поддерживавших Климента, Климент запретил всех наставников и сторонников Грека. Для прекращения соблазна святой Ростислав и Мстислав постановили удалить обоих митрополитов и просить у патриарха постановления на русскую кафедру нового первосвятителя. Возвращаясь из похода на Новгород весной 1167 года, святой Ростислав за ним мог. Когда он доехал до Смоленска, где княжил его сын Роман, родные уговаривали его остаться в Смоленске, но великий князь приказал увести его в Киев. «Если умру по дороге, — завещал он, — положите меня в отчем монастыре у святого Феодора. Если Бог исцелит меня молитвами при чистой своей матери и преподобного Феодосия, постригусь в Печерском монастыре». Бог не судил исполниться давнему желанию Ростислава окончить жизнь инокам святой обители. Святой князь скончался на пути в Киев 14 марта 1167 года, в других источниках указан 1168 год. Тело его, согласно завещанию, было положено в Киевском Феодоровском монастыре. Житие святителя Евсхимона, Евсхима, епископа Лампсакийского. Святой Евмсихон-исповедник, епископ Лампасийский, живший в Малой Азии на берегу Дарданельского пролива, известен своей добродетельной подвижнической жизнью. Он пострадал за иконопочитание при императоре-иконоборце Феофиле, был заключен в темницу, сослан и умер в изгнании.